Подписывайтесь на наш канал и мы будем делиться с вами оригинальными и очень вкусными рецептами постных блюд. Сегодня я расскажу вам, как приготовить банановые кексы. Для их приготовления нам понадобится Бананы 4 штуки, мед 120 граммов, масло растительное 50 граммов, 220 граммов муки, разрыхлитель 10 грамм, соль 2 грамма. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что бананы крупно нарезаем, а 12 долик откладываем для декора. Отдельно соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем венчиком. В миске хорошо разминаем нарезанные бананы. Добавляем мед и масло. Взбиваем венчиком. Потом соединяем с мучной смесью и слегка размешиваем. Тесто должно оставаться слегка комковатым. Это обеспечит кексам пышность. Выстилаем форму для кексов бумажными капсулами и распределяем тесто по формочкам. Сверху выкладываем поломтик ломтику банана. Духовку разогреваем до 185 градусов и выпекаем 20 минут. Готовым кексам даем немного остыть и выкладываем на блюдо.